духовной музыки классику верю в новый мир народа инд я счастлива огромное спасибо вам хочу спросить если снится имя отчество человека которого я не знаю уже задавала этот вопрос если вам снится имя отчества человека это говорит о том что вам дают ваше имя и оно должно быть для вас духовным видимо примите для себя видимо той энергии которая что-то от вас хочет необходимо чтобы как бы вы подключились к энергоинформационному каналу какому-то и вы должны если вам приснилось имя отчество сказать себе это мое духовное имя и в дальнейшем его использовать какое-то время тогда придет понятие что это вообще такое видимо Какая-то информация, которая есть где-либо, она к вам будет подключаться через вот такое энергоинформационное имя, которое дают вам, видимо, ваше духовное поле или какое-либо.